Иногда поздравления бывают слишком оригинальными, трогательные, нелепые и смешные. Сцена 11, кадр 3, дубль 1989. Поздравляю, у вас девочка. Рост 2700, рост 56 сантиметров. Давай, давай, давай, давай. Сегодня поздравления принимает наш корреспондент Алена Евтекова. Этот праздник в России отмечают с особой теплотой. Он наполнен подарками и цветами. Чудо-человек! Аленочка, с днем рождения! Поздравляйте! Аленыч, солнечно – это наша девочка. Ты от меня далеко, я по тебе очень скучаю. Но всегда лишь, лишь одна мысль о тебе поднимает настроение. На душе становится как-то ярче, теплее, весеннее. Аленка, с днем рождения. Будь всегда в центре событий, ищи интересные темы, добывай эксклюзивы, делай крутые сюжеты. С днем рождения. Веду трансляцию прямо с своего рабочего места, потому что Аленке сегодня день рождения. Я хочу пожелать тебе женского счастья, чтобы все у тебя получалось. Целую... Солнце, я хочу тебе пожелать три самые главные вещи, которые не купить за деньги, но без которых человек просто не сможет быть. Это здоровье тебе, твоим близким, счастье и любви. Пусть этого будет просто в избытке у тебя. Побольше радостных дней и лет. Пусть все, что тебя окружает, всегда будет со знаком плюс. Ты этого очень-очень заслуживаешь. Целую тебя и люблю. Алёна, с днём рождения. Кто-то смотрел? <соединяющие> <был> Всё, <соединяющие> <соединяющие> давай, пишем. Поехали. Сцена 11, кадр 3, дубль 1989. Снято. Снято? Алёна. С днём рождения! <соединяющие> 7, 7, 8, 8, Идём? Эээ, а, там человек уйдет. Да нормально, тень, уходишь, я никуда Пишем, пишем. Пишем, да? Да, пишем. Все, здорово, все, готово. Донывать. как вы думаете, комедии снимать тоже.